Этот месяц можно назвать для вашего знака месяцем глобальных изменений, ведь идет очень большой акцент на ваш восьмой сектор, который несет преобразование в первую очередь. Также в этом месяце, скорее всего, вам будет необходимо решать очень важные финансовые вопросы. Это может быть период, когда вы будете размышлять о крупных покупках или продажах. Это может быть период, когда вы будете очень заинтересованы в увеличении доходности, прибыли от вашего бизнеса. Это период, когда вы будете готовы многое менять ради того, чтобы получить иной результат. И в целом восьмой сектор также связан с определенным риском. Поэтому могут быть какие-то переломные моменты в этом месяце, которые определят ход событий в целом году. Так как в этом месяце включается квадратура между Сатурном и Ураном, Одна планета дает фундамент, вторая наоборот производит революцию. Поэтому подобное взаимодействие между этими двумя планетами заставляет менять коренные привычки, установки, подход к решению финансовых вопросов, ведению бизнеса. Этот аспект заставляет пересматривать старые привычки и образовывать новый фундамент, который будет состоять из новых убеждений, новых привычек, новые рутины. И, соответственно, это даст возможность получить новый результат. Квадратура Сатурна и Урана будет иметь точность 17 февраля, но в целом это аспект, который влияет на целый месяц и даже на целый 21 год. И это даст возможность вот прочувствовать, Основной посыл 2021 года прочувствовать ту область, в которую вам нужно будет вкладывать много энергии. Квадратура будет затрагивать ваш 8-11 сектор. Это инвестиции в бизнес, это распределение финансов внутри коллектива рабочего. 11 сектор отвечает также за друзей, поэтому вы можете иметь также и какие-то финансовые сделки важные с вашими друзьями. Это могут быть мысли о организации бизнеса определенного. И в этом будут участвовать ваши близкие, ваши друзья. Но учтите, что по 21 февраля Меркурий будет ретроградный. Поэтому... Скажем, большая часть месяца подходит для того, чтобы пересматривать старые свои установки, связанные с темой финансов. Это период, когда нужно взвесить все за и против, прежде чем вносить какие-то перемены. Но в целом январь 2021 года это было время заложения фундамента, нового, а февраль дает возможность корректировать изменения, которые вы совсем недавно начали. Поэтому в целом месяц, несмотря на ретроградность Меркурия, очень результативный, и он действительно дает возможность совершить прорыв вперед. Просто из-за ретроградности Меркурия будет казаться, что перемен не видно и что их нужно ожидать очень долго. Но на самом деле это не так, и вы очень быстро сможете увидеть результат тех перемен, которые будете внедрять. С 1 по 25 число Венера будет находиться в знаке Водолей в вашем восьмом доме она даст интенсивность чувств, она даст возможность, скажем так, много времени и внимания уделять именно эмоциональной, чувственной сфере своей жизни. Но в целом восьмой сектор достаточно кризисный, поэтому может присутствовать некое напряжение в отношениях, может присутствовать необходимость что-то менять в привычной рутине в отношениях. Ну и плюс ко всему Венера — это планета, которая имеет прямое отношение к финансам. Поэтому месяц подходит для приумножения, для того, чтобы увеличить капитал, доход, прибыль. И однозначно вот, размышления по поводу того, куда направить деньги, они тоже будут присутствовать. Восьмой сектор ⁇ это также сектор чужих денег. Поэтому некоторые раки могут быть очень заинтересованы в том, чтобы привлекать инвесторов искать новые источники дохода новые идеи которые могут принести доход 1 2 числа будет квадратура марса и солнца этот аспект требует большого вложения усилий он будет изначально давать ощущение неудовлетворенности каким-то результатом финансовым положением тем как обстоят дела и это будет такой первый стимул для Действий. Первый стимул через осознание того, что все не так, как хотелось бы. 4, 5, 6 числа Венера будет в соединении с Сатурном в вашем восьмом доме. Это будет давать дисциплину в финансах, в отношениях. Это будет давать сильное чувство долга, большую работоспособность при наличии цели. Это будет давать... В целом такой сознательный отказ от отдыха и расслабления в пользу работы и получения результата. 7 числа Венера будет делать квадрат к урану. Этот день не подходит для покупок через интернет, для вложений денег как-то удаленно, для того, чтобы переводить деньги куда-то далеко. В целом... В этот день могут быть также разногласия с друзьями, с единомышленниками. Поэтому лучше не принимать важные решения в этот день, особенно коллективные решения. 8 числа Солнце соединится с ретроградным Меркурием в вашем восьмом доме. И оно даст возможность осознать главную задачу всего февраля. Это соединение, которое может принести вам новость, идею, разговор знакомство, встречу, которая может очень сильно изменить вашу жизнь и ваше представление о том, как эту жизнь устраивать, какие планы и цели ставить себе. Поэтому будьте внимательнее вблизи этой даты, не пропустите важную подсказку. 9 числа будет секстиль между Хероном и Сатурном, но в целом аспект действует целый месяц, и он дает возможность увидеть альтернативные способы движения вперед, альтернативные способы вашей реализации в какой-то сфере. Это может быть даже сочетание двух направлений деятельности ради того, чтобы повысить свой результат и свою эффективность в выбранном деле. 10 числа Меркурий будет делать квадрат к Марсу. Сложный день для переговоров и для поездок. Лучше исключить эти темы. Но хороший день для интенсивного обучения, для того, чтобы доказать свою точку зрения кому-то, если это необходимо. И хороший день для того, чтобы в целом быть физически активным, то есть для прогулок, пробежек. Главное не переусердствовать. С 11 по 14 число вам будет предоставлено много шансов для заработка, для развития, для движения вперед. Это уникальное время начнется все с новолуния в водолее в вашем восьмом доме, которое произойдет 11 числа. После этого будет сразу же соединение ретроградного Меркурия с Юпитером и Венерой, и безусловно это повлияет таким образом, что вы сможете извлечь очень важные уроки, даже материальную выгоду сможете увидеть в этот период. Это могут быть как идеи, так и уже готовые решения. Поэтому будьте внимательнее, обязательно старайтесь э, коммуницировать. Все-таки эти все соединения в Водолее – это знак коллектива, это знак э, сообщества. Поэтому будьте на связи, общайтесь, и э, это даст возможность данному аспекту проявить себя. К тому же 14 числа Марс будет в хорошем аспекте к Нептуну. И он даст, этот аспект даст вдохновение, даст желание получить свое, увидеть, скажем так, свою цель и увидеть методы, как можно эту цель достичь как можно быстрее. 15 числа Меркурий будет делать квадрат клилит. В целом этот аспект для многих пройдет незаметно, но есть небольшой процент людей, которые могут его почувствовать через сомнения неуверенность в себе, какие-то мысли плохие, но не обращайте на это внимание, не фокусируйте свое, свое внимание на эмоциях. Старайтесь в этот день рационально смотреть на все происходящее. 18 числа Солнце переходит в знак Рыбы, ваш девятый сектор, и это снизит такую концентрацию напряжения и перемен, которые будут активны в феврале. и поэтому в конце месяца появится возможность либо куда-то съездить, либо немножко так расслабиться, вы сможете скорее всего видеть уже результат своих действий, сможете уже ощущать определенную опору и это даст вам возможность в целом легче посмотреть на все то, что происходит вокруг. 18-19 числа Венера будет делать квадрат к Марсу. Это аспект конфликтов и разногласий с противоположным полом. Поэтому действительно вот в отношениях может быть в это время непросто. Но в целом этот аспект также дает сильное страстное увлечение чем-то. И это может быть как повышение физических нагрузок, желание привести свое тело в форму, так и может быть увлечение какой-то темой на уровне изучения вопроса. С 20 по 25 число очень хороший период, очень результативный. Будут идти благоприятные аспекты на ваш седьмой сектор, поэтому в это время вы можете расширить количество контактов, количество людей, которые вас знают. Может быть необходимо даже взаимодействовать с большим количеством людей. Это доходный период для тех людей, кто предоставляют услуги другим, для тех, кто работает с людьми. Это в целом период, который будет требовать физической активности, труда, напора, и это все будет приносить очень-очень объемный, красивый результат. К тому же 25 числа будет также благоприятный аспект между Солнцем и Ураном, и благоприятный аспект от Юпитера к лунным узлам. Очень много положительных астрологических событий в один день, и однозначно можно также поймать удачу за хвост в это время. Главное — не зевать и быть активным. 27 числа будет полнолуние в Деве в вашем третьем доме. Полнолуние — это кульминация или завершение какого-то процесса, это возможность получить результаты двигаться дальше. Третий дом это наши близкие родственники, братья, сестры. Возможно, в их жизни что-то произойдет значимое. Но в целом это также сектор, который отвечает за бумажные дела, путешествия, поездки. Поэтому многие раки могут в конце месяца решать вопрос, связанный с бумагами, либо поездками, или же даже с переездом, с перевозкой каких-то крупногабаритных вещей. Ну и в целом третий дом также имеет отношение к обучению. Поэтому интерес к образованию будет усиливаться в этот период. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Приглашаю вас в мою школу астрологии. Если у вас есть дополнительные вопросы, либо желание присоединиться, то переходите по ссылочке под этим видео Будем с вами на связи. Пока-пока